Всем привет, меня зовут Галина, я пенсионерка. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями о моей работе в компании «Форсаж.Инфо», с помощью которой мы здесь работаем. Сюда я пришла за дополнительным доходом. Эта система упростила нашу работу, взяв основные 90% функций сетевика на себя, о чем мечтают очень многие. Также система выполняет поиск клиентов, то есть «Форсаж» выдает нам заинтересованных людей. Также есть возможность вести бизнес в интернете, сидя дома, за компьютером или находясь в путешествии с любого гаджета. Система выдает информацию о предстоящей его работе, а также потом обучает его. Для развития и роста команды внутри системы проводятся соревнования, и победителям их присуждаются призы. Потрясающе! За выполнение своей же работы участники получают от системы форсаж бонусы. Видим поездки в экзотические страны, планшеты, денежные вознаграждения от 50 до 300 долларов. А оплачивается система форсаж для новичков от одного до девяти месяцев. Вот из таких маленьких радостей складывается большое счастье и удовольствие в работе с системой форсаж.